Если бы Садгуру мог вернуться в прошлое, не благодаря егерическим возможностям, но если бы была машина времени, не зная о будущем, о том, что случилось во время Второй мировой войны, убил бы Садгуру младенца Гитлера? Это первый вопрос, который мы получили. Убил бы я младенца Гитлера, зная, что 6 миллионов евреев были бы спасены благодаря этому вашему поступку. Видите ли, Адольф Гитлер — это следствие, а не причина Второй мировой войны. В том смысле, что Второй мировой предшествовали целые столетия ненависти к еврейскому народу. Это не возникло внезапно из-за Адольфа Гитлера. Конечно, он использовал это в политическом плане, чтобы вершить самые разные дела. Это другое, но эта ненависть была свойственна населению. Не один или два года, а буквально 18 столетий она была жива. Адольф Гитлер стал представителем этой ненависти, и он консолидировал ее, организовал таким образом, что она стала огромной катастрофой. Но эта катастрофа развивалась долгое время, Люди всегда обвиняли евреев в убийстве Иисуса и хотели разобраться с ними. Гонения на них осуществлялись множеством разных способов. На протяжении жизни каждого поколения случались гонения, хоть и не такие масштабные, в различных сообществах, по крайней мере, в той части света, не здесь. Так что, когда Адольф Гитлер пришел к власти, он увидел, «Сейчас вы обвиняете Адольфа Гитлера его способности использовать ситуацию. Каждым была та же самая ненависть. Он организовал эту ненависть, превратив ее в эффективную систему, ориентированную на результат. Есть множество людей, таких же тиранов, как Адольф Гитлер. К счастью, они не были настолько же компетентны. Я не знаю, учился ли он в Индийском институте управления, потому что он обладал поистине выдающимися организаторскими способностями. Задумайтесь. Если бы только он применил эти способности не против отдельного сообщества, но для благополучия всего мира, каким фантастическим организатором он бы стал? Так что мы говорим о его компетентности. Ненависть уже была в обществе. Он организовал ее и преобразовал в конечный результат разрушительного свойства. Видите ли, в каждом поколении есть раны, но, к счастью, они бессильны. К счастью, они есть везде. Не думайте, что их нет. Каждый день я встречаю тысячи людей. Вы бы видели, какой у них образ мышления? Как много предустановлены ненависти у них кому-то, кого они даже не знают, включая меня самого. Люди, которые никогда не встречались со мной, которые и словом со мной не обмолвились, в них столько ненависти, я говорю, в чем проблема? Вы меня даже не видели. Но нет. Так что эта массовая ненависть. ненависть взращивается в обществе в форме религии, в идейском обществе в форме каст, происхождения идеологии. Видите ли, все сфокусированы на Адольфе Гитлере. Я не пытаюсь преуменьшить то, что он сделал. Множество людей причиняют боль друг другу. Но он — единственный человек, кто организовал человеческие страдания, как никто другой. Он создал из этого машину очень хорошо организованную машину подобной индустрии. Он не просто убивал ради убийства, он создал индустрию убийства. Настоящую индустрию. Они создавали настоящие фабрики смерти. Так что никогда ранее никто не организовывал этого. Но не думайте, что ни у кого не было такого стремления, что ни у кого не было таких же эмоций. Они были, но этот человек организовал это. Итак, убил бы я младенца Гитлера. Нет, это бы не помогло, потому что мог бы появиться другой человек, обладающий способностями. Кто знает? Так что нам необходимо работать, как я всегда говорю, над культурой мира. Вот что важно. Мы никогда не работали над культурой мира. Только когда ситуация взрывается нам в лицо, мы хотим, чтобы она была как-то исправлена. Иначе мы просто занимаемся своими делами. То, как мы управляем машинами на улице, это насилие. Так ведь? Дело не в скорости. It's Это просто violence. ожесточенность. Хотел бы я, чтобы водители ездили быстро. Если бы у них были необходимые навыки, они бы ездили быстро. Но они неумелые и ожесточенные водители. Насилие означает, you что вы не против того, что кто-то может пострадать, не так ли? Hello? Насилие не, не обязательно, обязательно означает, что, не что я собираюсь запустить в вас ракету. Если вы пострадаете, мне все равно. Вот что означает насилие, не так ли? Так что это повсюду. Нам нужно увидеть, что культура — это не что-то, что можно выстроить за один день. Можно придумать слоганы за один день, можно провести протесты за один день, но невозможно построить культуру за один день. Этому нужно посвятить всю жизнь. Никто не проявляет такой вовлеченности. Все хотят мгновенного решения. Когда где-то гремит взрыв, все начинают кричать. Как только все заканчивается, все возвращаются к своим делам. Поэтому очень важно, чтобы вы поняли, Адольфы Гитлеры могут родиться где угодно практически где угодно, потому что культура презрения и ненависти к другим людям, которые отличаются, так глубоко укоренилась в обществе. Ему лишь достаточно получить степень MBA в вашем заведении. Нет, я делал комплимент вашему институту. Я понимаю, но главный вывод тут в том, что вы бы устраняли корневые причины, а не проявление этих причин. Разобраться с последствиями невозможно. Процесс — вот к чему мы должны обратиться.